Не, не знаю, конечно же. Но я сомневаюсь, что она могла его съесть. То есть, скорее всего, там причина другая. Мадис Борзин Евгений. Есть, скажите, пожалуйста, какая температура воды должна быть у для тех, которые дают воду в мисках, тарелках? Вы же знаете, ребята, да? То есть я никак не знаю, какая должна быть. Температура. Я знаю одно точно. Что вода быть должна. Это точно. Какой температуры и какой степени очистки, это вопрос другой. Ведь, смотрите, вот мы, давайте человек, я говорю, ребята, примеряйте все на себя. Да? Вот. То есть, вот, без воды вы жить не можете. Согласитесь? Ну, если не согласитесь, попробуйте хотя бы день не пить, не глоточка. И почувствуйте, как себя чувствуют кролики, если у них нет воды. Все, вы поймете, что вода нужна, это точно. Второе. Какая вода нужна? А вы попробуйте, да, так же, как кроли, сидеть на морозе э, минус 30, и пить водичку из колодца. Или кушать снег. Денек хотя бы, да? Вот. Заставить себя кушать снег, а не воду пить. Вы поймете. Потому что то, что я вам сейчас скажу, я, же, я скажу, конечно, не популярно, да? Я скажу, что температура должна быть э, воды э, градусов 40. Вот. Нет, 40, да? Потому что 50 это уже кипят, ну, горячо, обожжется, 45 допустимо, но ниже до 35, вернее ни 35, это уже холодная вода, зачем ее, то есть вот она уже ниже температуры тела, это должна быть 40 градусов, вот, и должна быть постоянно в наличии и постоянно вот такой температуры, и сказать, ааа, на -а, опять чешет, вот, поэтому я вам этого не говорил, вы это не слышали, а я вам говорю, попробуйте, значит, вот сейчас зимой, да, даже не надо жить на улице, а просто, когда захотите пить, выйдите на улицу, и снегу поешьте. Опять захотели пить, выйдете на улицу, и снегу поешьте. Хотя бы день. Посмотрим, что это будет. Дальше. Следующий день. Можно пожить получше. Наморозить льда. Захотел пить – взял ледышку из холодильника, погрыз. Да, положил опять. Опять захотел пить – взял ледышку из холодильника, погрыз. Положил опять. И так хотя бы сутки. И вы сразу поймете, какой температурой должна быть вода у кролика. Будете ли вы это делать, это вопрос третий вообще. Но, по крайней мере, вы поймете, вы снимете для себя вот этот вопрос, чтобы не задавать эти глупые вопросы здесь. Вот, Морис я знаю, конечно, он, он, он, не, он не глупит, он провоцирует, вот, потому что он знает, какие глупости творятся. Он-то давно по-другому делает. Он знает, какие глупости творятся вокруг и акцентирует на этом внимание, тем самым дав мне возможность вот, подчеркнуть важность этого вопроса, важность наличия воды. Вот, наличие чистой воды, вы тоже, наверное, конечно, когда никакой нет, из лужи попьешь, из грязной, для очистки совести через носовой платок, там, через что-нибудь еще, у меня бывало и такое в моей жизни, но все-таки, когда выбор есть, мутная водичка в стаканчике, даже если эта муть вызвана там наличием капельки молока, да, или прозрачная водичка в стаканчике, мы чисто интуитивно, конечно, выбираем прозрачную, то же самое кролики, и это чем хуже нас. Поэтому, если вы их лишили в этой возможности, возможности выбора, вы обязаны обеспечить им такой же комфорт, какого вы хотите сами. И все. Лишнего они просят. Хотя бы такое же самое, как у вас. И все будет хорошо. Ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Планируется выставка в Москве.